Ну-ка, бабочка, покажи, как ты резвишься. А? Покажи. Такое красиво Красивая. О, а как она прыгает. Хорошо науки, да? Прыгает. Полная сил. Красиво. Хм. А кто там у нас еще? Петя, Петя, Петушок, золотой гребешок. Надо Самый а где он? Дядь а -а -а. Какое хозяйство Ну-ка, индюк, повернись ко мне передом.